Ты должен быть... Ты должен быть... Ты должен быть... Ты должен быть... Ты Опять. Ну давай надо. всех собрала друзей? Да. Отлично. Почти, почти. Вот сейчас, каждый, наверное, каждый из друзей скажет что-нибудь в сторону, да? Какие-то поздравления, наверное. Правильно, каждый подготовил, да? Правильно? Отлично. Первый. Супер! Следующий! <клышлен> Диана, желаю тебе счастья, успехов в учебе и много-много, очень-очень много счастья. Спасибо! Следующий? <клышлен> <клышлен> Да, ты очень хороший человек, я тебя знаю очень давно, и я хочу, чтобы ты была такой же хорошей девочкой, как была все это время. Спасибо. Чтобы в школе тоже успевала. Спасибо. Я вам поздравляю тебя рождение, оставайтесь такой же красоткой. Спасибо. Это очень весело. Спасибо. Спасибо. Дайте в школе. Поздравляю тебя с днем рождения, желаю счастья, здоровья, э, и жизни, Диана, я тебя поздравляю с днем рождения. Желаю счастья, здоровья. Много-много всего. Диана с днем рождения. Желаю счастья, здоровья, любви. И хорошего настроения. Спасибо. Ну Отпусти. Отпусти. Отпусти. Отпусти. Супер! Ну что, дети, мы находимся в замечательном комплексе Бутерпляй. Мы любим Бутерпляй. Супер! А теперь каждый из нас скажет несколько слов, за что мы так сильно любим бутерфляй. Кто первый начнет? Давай, ты первый. Я люблю бутерфлай, потому что я сюда приезжаю каждый год, и мне здесь нравится отдыхать. Супер! Браво! Так. Я люблю бутерфлай, потому что здесь а? живут мои друзья. Супер! За что ты любишь Бутерпляй? Почему? Потому что я себя привезаю, я очень люблю свою маму и всех своих друзей Супер, браво! Нравится вам отдыхать в Бутерпляй в комплексе? Отлично! Здравствуйте, я хотела бы вам рассказать немного про Бутерпляй Это очень хороший комплекс, тут очень красиво есть здесь глупо Также бассейн, в котором вы можете плавать Двух до четырех нельзя так а это дихо Тихий час для детей и самая работая с 8 утра до 8 вечера. Детей на детской площадке осадлять нельзя. Она подназначена на детей, до 7-8 лет. Ряд находится в море, и так же в Поэтому очень чистый воздух. И рядом есть магазин, как замечутся плодовые мероприятия. Здорово, дети весело, Хорошо.